просто будем сегодня с вами проходить мусфан и будем проходить барона который едет на кайманушку царь батюшки очень просто кайман пойс похожими сейчас Привет. Привет. это не он Вас не дождешься? И... Да. Ни хрена. Так, сейчас, ну, что мы там пошли. на порла войдем. не больше. Одна победа блин, а это спринт давай спринт где он у меня не прокачан еще ладно тем, кто на связь, поступили жалобы на группу водителей, создающих аварийную остановку. Похоже, опять кое-как. Подробности позже. Так, один из них только что ехал на юг. мимо электростанции. Внимание патрулям в этом районе. Привет, не успел рассмотреть объект. Уточняйте. Исследуй нарушителей. Косри, Косри, они уходят. Я тут рядом, подключайте меня. Внимание всем. Последний раз я ехал на юг по бульвару Эйшор. Выезды из района будут перекрыты. Сложите обстановку. Координатам нужны новые данные. Внимание, в вагоне присвоен статус 2. Едет через залет. пардон, пиздерьми, чувак, Я не буду больше в пиздерьме ездить. Маршон, плохо стартует, и все. Больше много проблем думаю, вообще. На этом момент, Значит, там он Значит, Я пол-видео потрачу на эту дубанную гонку. Как я проиграю? Одну лепку? Высылайте группу, приграйте! Принято отбравок 4-1. Подкрепление уже вышло. Можем перестать к нему. Это нереально. Диспетчер, мне нужно подкрепление. Это точно, браво, 41 1 Есть свободная машина, но Ставьте лайки, это нереально, серьезно. Ну, Очень. не знаю. Наконец-то мы сами пройдем первый раз за все прохождение Пари. Ну, может быть, нет. Ну все. Все вот эти вот проходим, после серьезно проходим все. Объект крылка. В последний раз Кот Шей ехал на юг по 99 му шоссе. Решено выставить оцепление. Вызов Крень Код Шейдъ. 6. Не знаю. Минты первого вот. вот. Надо Нет, стоп. Да. Объект сильнее отрасль. Стоит я не справлюсь. четыре, Есть свободная машина, Направляем Ребят, я не знаю, как проходить эта дверь. Я не знаю, как это проходить. Ну, я не знаю, как это проходить. Меня бесит эта вот игра. Не могу больше не играть. Все без изменений, едем. Едем. Ребята, более соперника соперника Поверим 10 Ребята Поддержите меня лайком Пишите какие-нибудь комментарии а? Ребята, пожалуйста, пишите комментарии Какие-нибудь приятные А, кстати А, ничего, ничего Поехали На лутычку, да, не бородка, а бородка. Давай, давай, Сайота, Супра, Супра! Тойота, Супра, давай! Сайота, Тойота, Тойота, Супра, давай! Супра, <мирает> <мирает> Суприщ! Я еще, я да! Да! Последняя гонка с бараном. Баран, готовься. <Слышко> Я побью этот рекорд. За. Да, да, баран дофилос, баранщик, пэйхи-тэ-тэ, пэйхи выберите два жипона, барана, барана, точнее. Так, что ты мне предложишь, давай третий, и первый, там тачки не будет, Значит, у него будет либо во втором, либо. А, это ты Как я с него ору просто. Лучше бы ты больше не появлялся... Говна кусок. с самый валюши не сам. О -о -о -о. убрать коровой читерской машиной перед финишем. Пробгоняю. Короче, ребята, кому понравилась эта серия, ставьте лайки, подписывайтесь на... и всем пока. Ну, давай, а я вас обманул, подробности червя у нас 180 чем-то тысяч пять тысяч да Ведь у нас есть кайманушка не кайман у нас есть не будет вот вот эту можно будет либо аудит отель либо вот эту тачку вот эту тачку можно будет ну, вот, хрен хорошо да, блин, ну, вот такая тачка да ну, блин я не знаю либо Ребят, пишите какую тачку купить. Кипс, как ты? Вот можно Honda дакура Integra, Вот эту вот класную тачка. Honda Cura Integra. Вот, если не есть, вот она тачка. Кто хочет, чтобы я ее купил? Пишите комменты. Пишите коммент, какую мне тачку пишу купить. Может быть, только. Немного разных тачек. Эклипс новый. О! Вот вот это видовоо. Кстати, попробовать купить ему. Короче, можно купить эту кондуакуру RSX. Или меня это А4. Короче, пишите комменты, какие тачки хотите. Че, коммент? Какую тачку мне купить? Не, ну, машину мы продадим. Хм -хм. На пока, не мы на этой серии. Не э, да, ребята, давайте сколько мы погоняем, чем мы? Не лези, давайте. Заходим что чтобы в следующей серии меньше. Что то Блин, это трафик. Сам где-то кто-то там взялся еще раз возьмется. Ну почему Музыка. ты тут взялся? Откуда ты тут взялся? Бегаем. надоели. О, Реально надоели. 220. ¿Inquista? ¿Qué es esto? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! Давайте мы что-нибудь такое Себя Так, ну а тут супра, да? Супра Ну что тут как минут? Скопами Просто не Ну давайте Всё, скопами Объект появляется скрытая, 9 1087 код 3. Да, принято, выполняйте. Ушел, давайте разыщем его, он недалеко. Диспетчер, вас понял, это Чарли-3, со мной четверо. Выставили заграждение к северо-востоку от последнего 2 Диспетчер, это Чарли-3, проверяю номера, надеюсь, это он. Antonio, отпускаем. Это он. Отпускаем. Mm -hmm. Что мы там? За вот. полицию мы сделали. Короче, ребята, понравилось, если вам понравилась эта серия, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Два лайка. Следующая серия. Всем пока, ребята, мои дорогие.